Светлана Харякова. Геннадий Анатольевич, прокуратура потребовала от вас уволить вашего первого заместителя Тадия Владимировича Минского незаконно принятого на муниципальную службу. Вы исполните требования прокуратуры или будете с ними судиться? Готовы за своего заместителя пойти в суд? Начнем с того, что Тадий Владимирович не первый заместитель, а заместитель, заместитель с вопрос. вопросом. Да, Давайте будем корректно сформировать. Да. У нас есть установлено законом время для того, чтобы рассмотреть представление прокуратуры. Соответственно, мы будем действовать в рамках действующего законодательства. То есть, если мы сможем доказать, отстоять свою правоту, то один вариант развития судовики, если нет, то другой То есть, правоту в течение этих 30 дней, да? или потом на в суде право? Для начала, в течение срока действия представления. Все, больше вопросов на сегодня. Спасибо, закончили. Смотрите, у вопрос для жителей города Нианса, потому что сентября устало, смеют все раньше и раньше. Вопрос с лампочками, которые, к сожалению, сегодня не меняются и не меняются после того, как будет поставлена смета. Вопрос по контракту. В марте вы обещали, что он будет вот-вот подписан, сейчас этот контракт не подписан. И сразу к вопросу, что вы всегда ссылаетесь на энергоаудит, хотелось бы узнать, что вы сказали, его делали, и как вы собираетесь это рисовать дальше? Наверное, мы говорим все-таки об энергосервисном контракте, да, и все-таки про корректность формулирования коллег. Значит, действительно, энергосервисный контракт у нас находится в проработке, документация готовится. К сожалению, процесс затянулся. По целому ряду причин он затянулся. Большая часть этих причин характера. Энергоаудит действительно проводили, проводим, завершаем его. Я не назову специализированную организацию, которая этим занимается. Значит, почему такой тщательный подход к формированию документации по энергосервисному контракту? Ну, Как минимум по двум причинам. Я просто попрошу, это, если на слух это никак не воспримется, то я могу детально объяснить, о чем идет речь. Первое, к сожалению, у нас есть в городе опыт заключения энергосервисного контракта. Он был небольшой, поселок Новотагилка, там, по-моему, цена, год, наверное, 13-й был, дата заключения этого контракта. Так вот, по итогам проверки контрольной счетной палаты, в том числе, было сделано заключение о том, что данный энергосервисный контракт не содержит в себе все необходимые условия и параметры для того, чтобы он был надлежащим образом использован. Ну, это такая общая формулировка. Это первое. Второе. Значит, у нас действительно по состоянию на сегодняшний момент нет исчерпывающей информации по количеству опор, по качеству светильников, по наличию подстанций в целом. По городу, к сожалению, учет имущества, которое должно лечь в основу при заключении энергосервисного контракта, надлежащим образом не, не, не был проведен. Именно этим и занимался энергоаудит. На это он был направлен. И э, третье. Вот здесь я просто попрошу повнимательнее да, отнестись. Значит, в силу того, что на территории Миасского городского округа проблемы с освещенностью возникла ни вчера, ни сегодня, а была всегда. Цифра, которая закладывалась в бюджет Мярского городского округа, была определена путем фактических расходов, учета фактических расходов за предыдущий год. Ну, условно, за 15 год значит, стоимость поставленной электроэнергии составила, допустим, 30 миллионов рублей. Соответственно, на 2016 год в бюджет закладывалась эта же цифра. Еще раз подчеркну, не нормативная, а фактическая. В случае заключения энергосервисного контракта на какой-то конкретный период, объем расходов местного бюджета должен был, вот по 2016 году мы срез сделали, должен был быть увеличен порядка там, на 10 миллионов рублей плюсом. То есть мы должны были в бюджет внести уточнение и еще 10 миллионов Плюсом заложить это. При том, что 16 год, весь 2016 год, мы жили в режиме жесткой экономии. Наследство, которое досталось, там, долговые обязательства, мама не горю, было слишком большой роскошью для э, МИАСа, плюсом 10 миллионов где-то изыскать. Нереально. Поэтому, да и э, готовности не было еще и по первому пункту. В этой связи, еще раз повторю, значит, идею энергосервисного контракта никто не похороню, мы ее доведем до обычного завершения. Сроки? Ну, к сожалению, я несколько раз сроков вызывал, и они у нас уже оказывались неисполненными, поэтому я сейчас воздержусь. Можно я? Да, конечно. Я просто напомню к тому, что сейчас сказал Геннадий Анатольевич, прошлая проверка контрольной счетной палаты, которая в прошлом году состоялась, если вы помните, да, там нарушение, в основном связаны с тем, что на учет не были поставлены имущества, да, вот оно, безхозяйное, бесхозное и так далее, на миллиард двести. Вот в рамках почему необходимо сегодня провести аудит инвентаризацию, вот сейчас она идет, да, эта инвентаризация, какой светильник, какие светильники, чья собственность, вот уже 46 объектов, достаточно крупных, ТП и так далее, на сегодняшний день выявлены как бесхозяйные. То есть мы эту работу проводили в течение года, и сейчас для того, чтобы заключить энергосервисный контракт, мы вот опять возвращаемся к тем проблемам, которые были выявлены контрольно-счетной палатой проверкой прошлого года на миллиард двести нарушений. Я напоминаю, заключать энергосервисный контракт без четкого понимания того, что у нас есть, сколько необходимо, что есть, в каком состоянии, просто-напросто на сегодняшний день невозможно. Поэтому эта работа, она может быть... По времени достаточно долго, но ее провести в обязательном порядке надо, чтобы не, не наткнуться опять на те нарушения, которые... Вот контрольно-счетная баллада вывела по итогам реализации энергосервисного контракта 13 -го года. Тогда непонятно, почему вы заключаете контракт на обслуживание э, наружного освещения и там прописаны все эти столбы. Получается, они тоже бесхозные? Иван Анатольевич сказал Это... о том, что да, на сегодняшний день э, полного перечня объектов нет. Мы сегодня четко заключаем договор на уличное освещение. Освещение, да? Те э, фонари, которые есть, те светильники, которые есть, они светят, они горят. За, нее, за эту электроэнергию надо платить. Это полномочия мяско городского округа. Процесс идет параллельно. И э, к логичным разрешениям подойдет. Учет э, всех опор, всех светильников будет сделан. Следующий. Знаете, Дежавю какой-то.. Станислав Тричаков, да, издание Дальше. какое представление? Плюс мяс. Дежавю, какой Ерин Архабин, Герами Анатольевич, собираемся в прошлый раз на прес-конференцию Ерион Хайдный, которую проводили с Павлом Фаловым, И вы нам будет про 200 нарушений, которые наделала предыдущая администрация и администрации. Прошло два года, как вы уже почти работаете. Что вы исправили за эти два года? Сколько вы имеете имущество, имущества в рублях, в суммах конкретного объекта? И вот эта ситуация по энергосервисным контракту, который муссируется с 2015 года и опять-таки выводит на дикий энергоаудит. Дайте четкие сроки, когда будет закончен энергоаудит и сколько конкретно объектов вы провинтаризировали за 2015, 2016 и почти 9 месяцев 2017 года. Цифры четкие. Зачем? Ну Давайте я, наверное, отвечу, Станислав Валерьевич. Полностью проведена инвентаризация тепловых сетей северной части округа. Из 25 километров числящихся объектов в муниципального имущества выявлено еще 50 километров. Полностью, ну не полностью, на 90 процентов проведена инвентаризация всех безхозяйных газовых сетей в МИАСКО-городском округе. По системе наружного уличного освещения инвентаризация на самом деле, она... До сих пор продолжается, выявляются дополнительные объекты, формируются акты для того, чтобы в дальнейшем поставить эти объекты в реестр имущества Мирского городского ОКРУГА и в последующем оформить данное имущество. В области электрохозяйства также проведена инвентаризация дополнительная, выявлено еще определенный ряд трансформаторных подстанций, точно так же оформлены акты. По всем остальным объектам это требования закона, Муниципалитет может тратить деньги только если есть учет этого имущества. На самом деле инвентаризация всего имущества – это процесс непрекращающийся. И на сегодня, после инвентаризации, это имущество выявляется, оно актируется и оно, соответственно, вносится в реестр муниципального имущества. Но этот процесс, он не такой быстрый, не такой быстрый. но работа продолжается, работа идет. Для того, чтобы я просто поясню немножко, для того, чтобы объект попал в муниципальную собственность, вот брошенный, да, или неизвестно каким образом построенный, необходим как минимум год по закону, он должен иметь статус сначала без хозяиного объекта. Вдруг собственник объявится, да, такого закон на сегодняшний день. То есть как минимум год он стоит со статусом без хозяиного объекта. Через год мы его просто принимаем уже в реестр казны. И начинаем с ним работать уже как с муниципальной собственностью. Хорошо. Колега, я но тем не менее у нас вчера заседание областной палаты. Разные ожидания были у всех, поэтому можно разняться и комментарии этого события. Геннадий как бы Вы могли прокомментировать скажем, это, это, это, это, это событие? Я думаю, самый лаконичный комментарий был сделан председателем контрольно общественной палаты, Челябинской области, Лошкиным Алексеем Санычным. А, сама задача любой проверки, любого а, контролирующего органа изначально, Оценить положение дел по тому либо иному направлению, по тому либо иному муниципалитету, выдать предписание, рекомендации для того, чтобы в случае наличия нарушений их можно было устранить, в случае каких-то дальнейших перспектив не допускать. Я не совсем слово в слово повторил то, что сказал председатель контрольной счетной палаты. Но он эту мысль озвучивал не единожды, в том числе и перед средствами массовой информации, перед подходом. Нам, безусловно, есть над чем работать. Особенно очень много вопросов связанных с имуществом и землей, большей частью землей. У нас намечены мероприятия, и эти мероприятия мы будем реализовывать. Тем более губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он эту задачу сформулировал очень четко и однозначно. Независимо от сроков, когда эти нарушения были осуществлены, произведены, были сделаны, независимо от лиц, все нужно приводить в порядок, в порядок в соответствии с действующим законодательством. Именно этим мы сейчас и будем очень плотно заниматься у меня два вопроса. Хотела узнать, мы э, вот, ну, про Гермадского один, детский сад, давно уже поговорили. Вот, бы узнать, что все-таки на сегодняшний день, какие достигнутые решения, что у этого детского И второй вопрос. У нас вот, буквально на прошлой неделе в центре города на мужчину упало дерево. Как выяснилось, оно чисто аварийным еще в 2014 году. Оно уже было признано таковым, но дерево, тем не менее, было... сто... сто... стояло. Да. И вот ну, руководитель Центрального территориального округа прокомментировал, что недостаточно финансирование на вот эти вот уже... Тоже хотела, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы и, у нас сейчас вот такая еще погода, что и ветра сильнее, и все круче. Я в ваш вопрос. Спасибо. Сильнее. Что касается Вернадского один я в данном случае свою позицию никаким образом не изменил. Считал и считаю, что единственный возможный вариант развития событий применительно к этому объекту – это все-таки внесение его в план приватизации для того, чтобы в дальнейшем через торговые процедуры его можно было реализовать, получив денежные средства в местный бюджет. При этом я совершенно однозначно, глубоко убежден в том, что нельзя с точки зрения физического состояния этого здания его даже пытаться восстанавливать и возрождать в нем детский сад. В принципе, с этим решением я первый раз его озвучил еще в 2011 году, и мы довольно не единожды, по крайней мере, к этому подходили, Станислав Валерьевич при этом тоже в этом процессе принимал участие, когда пытались выселить там, по-моему, отделение церкви, да? Был такой момент. 2014 год, и Вы тогда настаивали, что это должно быть передано детскому учреждению и даже обсуждали переезд туда юности. Ваша позиция была однозначно детский сад. А, не совсем так, Станислав Валерьевич. Не, не про детский сад мы говорили. Ну что, я так... Там уже был... Грибок, который не позволяет сегодня по техническому состоянию и в 14 и в 11 не позволял там размещать детский сад. Про юность разговор, да, мог быть. Что касается детского сада, все-таки будем настаивать на том, чтобы включить план кавертизации и реализовать его. Тем более, что капиталовложения для восстановления его и перепротивирования за какое-то учреждение, они довольно весомы и для местного, и для областного 50 миллионов рублей, да, на сегодняшний день смета. Я вот хочу сразу, можно сказать, что таких объектов -то у нас на самом деле на территории достаточно много, да, как оказалось, в том числе и выявлены контрольно-счетные палаты, нарушения, но взять, например, очистные хребетские, очистные сооружения. В 2014 году состоялось решение суда, которое предписывало администрации принять в течение 10 месяцев меры по дооснащению этих сооружений, биологическая чистка и целым целом там набором, комплексом сооружений, которые бы обеспечивали нормальную работу этих сооружений. Ничего сделано не было. 14-й год. Решение суда в силе. По оценкам, на самом деле, там надо Порядка тоже 40-50, предварительная пока оценка, потому что только в 2017 году, мы в 2016 году проработали вопрос, в 2017, программу 2017 -го года, проектирование, а без этого денег никто и ходить никуда не надо без наличия проекта, да, чтобы его реконструировать сегодня эти очистные сражения, там проблема очень большая. И вот это, кстати, один из фактов так сказать, вот, неэффективного использования средств, которые сегодня контрольно-счетная палата выявила вот, по результатам последней проверки. 6 миллионов рублей 15-16 год, первый квартал 17 Но мы сегодня в программе имеем сумму и в бюджете, которая позволит сделать проект. И на следующий год уже либо значит, очередями начать этот проект реконструировать. Вот смотрите, вот два объекта. Детский сад и сооружения очестные. Поселка Хремет, где полторы тысячи жителей, детский сад, школа и так далее, и так далее. Социальные объекты. Что, что, что касается... <плево> вот Справа от вас сидит Хачев, Александр Александрович, который с 2013 -го а, года... Старислав я, я вот еще на второй сказал, вопрос не ответил... Но, нет, это комментарий просто. Александр Александрович Хачев, который с 2013 -го года возглавляет ЖКХ и первый взял. А что мешало, Старислав Валерьевич, с 2013 -го года эту тему поднимать, двигать? и в 2015-2016 году, когда... Ну, Старислав Валерьевич, вы опять а не знаете... А я могу сказать, Старислав Валерьевич, если вы были главой администрации, вы прекрасно помните, что полномочия а по проектированию и строительству это не управление ЖКХ. Так что почему вы мне этот вопрос задаете? Потому что вы сейчас первый зал. Ну сейчас, да. Сейчас, 15, сейчас... сейчас... 15, сейчас... сейчас мы этим... 16 Сейчас мы этим... и Как это не Сейчас не мы этим вопросом... задаем. уже полемика какая-то такая. Не совсем. Давайте вернемся ко второй части рамках, вопроса Юлии да. Сергеевны. Вопрос о том, что меры да. сегодня да. приняты. Да. Реальный я, если говорить про хребет, наверное, правильнее было бы адресовать вопрос все-таки э, и сформулировать его следующим образом. А почему в таком состоянии приняли? Изначально. Изначально. Почему? Но ну, это вопрос не к Качеву, не к Третьякову, не к Васькову. Это вопрос немножко более ранний. Остальное уже, извините меня, последствия. Давайте к которые мы благополучно сейчас все развлекаются. деревьям вернемся. Да, действительно, после. К сожалению очень трагичных событий которые были на минском фестивале на территории Мятского городского округа было сделано обследование всех аварийных и вызывающих представляющих ту или иную угрозу деревьев это действительно было сделано они были даже помечены все и работа в общем-то по устранению возможной опасности она проводилась и проводится вопрос лишь в другом. К сожалению, у нас ответ банальный на, к сожалению, к большому сожалению. С порядка 10 миллионов рублей сегодня необходимо предусмотреть бюджет, бюджете, изыскать в бюджет для того, чтобы решить вопрос по всем аварийным деревьям. Это при том условии, что, как мы опять же понимаем, меньше-то их объективно не становится. Исходя из погодных условий, которые у нас есть, исходя из того, что просто они сами по себе стареют. Количество деревьев, представляющих опасность, они расставили. Денег Сейчас, да, ведется работа в том числе и по депутатским денежным средствам. То есть, ну, смотрим, у нас еще впереди осенние Мы Будем просить депутатов, Самое наверное, все-таки больше внимания этому вопросу уделять по тем округам, на которых они представляют жить вчера состоялось в области совещание по готовности к отопительному сезону, в среднем где-то на 93%, если не ошибаюсь, готова область, как дела обстоят в Миасе, какие есть проблемы, как они будут решаться и конкретно по Первомайке. Конкретно по первомайке. Я полагаю, что завтра будет финальная точка поставлена в этом районе. Почему события таким образом развиваются, я думаю, что все прекрасно знают. Да? Произошла смена собственника котельной на первомайке. И при оформлении документов, при передаче дел выяснились некоторые нюансы, в соответствии с которыми компания «Наватек» не давала газ, не подавала газ. Значит, ну, вот вчера эти вопросы были у нас практически уже все в среду. Сняты, да. В среду, в среду были сняты, но мы ждем со дня на день, условно говоря, подачи голубого топлива на эту котельную. Все-таки когда жителям ждать? В ближайшие должности? Вообще ждем сегодня. Ждем сегодня. Угу. Что касается подготовки к отопительному сезону. Она идет полным ходом, процент готовности у нас на уровне среднеобластного, это действительно так. Есть проблемные точки, они традиционные, к сожалению, но полагаю, что в этом году мы кардинальные действия предприняли и ряд этих моментов исключим в принципе на будущее. Первая проблемная традиционно у нас это котельная МИЗа, Значит, там два аспекта. По большому счету, аспект первый это наличие арендованного котла у частного предпринимателя. Сейчас у нас уже, по-моему, торговые процедуры на котел прошли. Да, на котел прошли, муниципалитет покупает и доукомплектовывает эту котельную последним собственным котлом, который традиционно востребован при низком температурном режиме. По долгам компании, которая эксплуатирует эту котельную, компания МУК «Городское хозяйство» вопрос, в принципе, снят. По большому счету, перед ресурсно-надачными организациями снят. Он был путем заключения договора в цессии уступки прав требования долга. Мы долгие переговоры вели с МИАССКИМ машиностроительным заводом в этой связи. К пониманию пришли, и сейчас, главное, поступательно двигаемся к завершению этого процесса. Площадь Эволюции тоже тема такая уже набившая давно оскорблено, там опять же два две составляющие, первая это сети наружные, которые в принципе как временка были сданы, не сданы, сданы, даже не были, просто как временные сети были. А, значит, по ним мы сейчас буквально в ближайшие дни передаем документы, проект сметную документацию экспертизу по переносу этих сетей. Мало того, что они как времянка, они у нас еще проходят по территории памятника. В этой связи мы имеем очень много нареканий со стороны Министерства культуры в Телеминской области. Ведем переговоры параллельно с Минстроем о выделении денежных средств. Там порядка 12 миллионов рублей потребность для того, чтобы работы по замене сетей провести. И, собственно говоря, сама котельная, которая тоже в руках у частного предпринимателя, э, частного собственника. Э, принципиальная договоренность о том, что муниципалитет эту котельную выкупит, и она станет муниципальным имуществом, тоже достигнута. Сейчас уже э, идет, собственно говоря, подготовка документов для того, чтобы этот процесс э, запустить. Но это никоим образом не скажется на начале отопительного сезона, я подчеркиваю. Значит, еще один момент это неэффективная котельная на ПАТП муниципалитет арендовал эту котельную ну, не муниципалитет, конечно же, а оператор в данном случае, опять же, МУК городское хозяйство Значит, арендовал ее на протяжении многих лет никаких действий почему-то не предпринималось в этой связи, не знаю, ну, видимо, сложно было цена вопроса была 150 тысяч рублей аренды в месяц сейчас там активно работает инвестор и вот я буквально во второй половине дня в очередной раз проеду, посмотрю, каким образом у нас Двигаются работы, пока они идут в плановом режиме, в графике. Есть надежда, что в новый отопительный сезон этот район войдет с новой котельной. Сложная котельная МИАС-2, но там все необходимые регламентные работы проведены были. И я думаю, что здесь вопросов не возникнет. И если завершать тему отопительного сезона, по-моему, у нас с 1 октября, да? С 1 октября у нас начинает работать бригада Ростехнадзора, которая, собственно говоря, и оценит в конечном итоге степень и уровень готовности к опитному а. объектов теплоснабрания. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Андрей Купон, да? да вот которая палата, о которой только что говорили, губернатор, устроила разнос, в том числе и со схем землей, и потребовала вести порядок. Но у нас в то же время в центре города, возле МСУС, на муниципальной земле, идет строительство незаконного павильона. В связи с этим вопрос, намерены ли вы выполнять поручение губернатора остановить правительство и все-таки выставить эту землю, аренду этой земли на открытую Что касается всех необходимых действий, они уже предприняты. Частный предприниматель надлежащим образом уведомлен. И в отношении дальнейших действий, я думаю, что здесь все очевидно стороны муниципалитета. Что касается нарушений в земле, да, действительно их много. Одно из таковых, вот, э, расхожая, к сожалению, схема, когда, причем она давняя такая схема, когда э, на большом земельном участке, например, там порядка четырех гектаров, э, пытается э, предприниматель поставить э, транспортную подстанцию, для которой необходима там площадь 50 на 50, и вопрос нужна ли там вообще сама, сама трансформаторная подстанция. Это тоже один из вариантов нарушения, с которыми мы сегодня довольно активно будем бороться. Не допускать их, по крайней мере, вот выделения Земли таким образом впредь. еще одна из схем, которую губернатор, если вы обратили внимание, он назвал Челябинская, говорит, схема. Ну да, мы не оригинально были в какой-то части. Дело в том, что. Вот контрольно-счетная палата выявила, к сожалению, такие же схемы и в МИАСском городском округе. Да, мы еще сейчас дополнительную проверку проводим по этим э, случаям. Вообще говоря, это уже, э, ну, на наш взгляд, это состав преступления. Лена, давайте этим будут заниматься а, уже те, да, кто... Да, те, которые будут заниматься, пусть занимаются. В чем смысл вот этой схемы? То есть есть участок в аренде. По истечении срока аренды... Участок должен быть изъят и выставлены на торги на очередной срок, очередному арендатору. Если предыдущий арендатор не сделал там, чего хотел, для каких целей участок брал. да, То есть то строение, которое он должен был построить, он не сделал. Участок пустой. Что делают некоторые не совсем добросовестные арендаторы? Они идут в регистрационную палату и регистрируют. Объект незавершенного производства, строительство. не строительство, да, ну машиностроитель, во мне живет, видимо, да. Объект незавершенного строительства Приходит с этим документом муниципалитеты, любые, схема достаточно распространенная, я уже сказала, и на основании этого закон предписывает, что если там уже объект создан хотя бы незавершенного строительства, да, то муниципалитет по закону обязан продлить срок аренды. То есть объекта нет, а аренда чего продлевается. Да? То есть такие случаи, к сожалению, и есть. Ну, мы уже говорили, Геннадий Петрович выступал на, на э, коллегии, когда сказал, что по пяти случаям он меня немножко остановил, да, но я-то уже... У меня, честно говоря, сомнений нет, что это, ну, будем говорить правонарушение, вот так пока будем говорить, да. И поэтому, вообще говоря, пользуясь случаем, я бы предложила всем тем, кто таким способом пытался без торгов получить аренду, продлить аренду земельного участка и попытается это сделать. Во-первых, этого не делать, а во-вторых, вернуть вот эти участки и прекратить это правонарушение, которое сейчас есть. В любом случае, меры будут приняты в этом плане очень жесткие. А можно уточнение немножечко? Это тихо. Поэтому я... в целом не хочу работать. Для продолжения темы по нарушению земельных дел и имущества меня интересует участок земли, который находится у садового, садового товарищества Дачной. Там депутаты этот вопрос рассматривают. Большой участок земли пытаются взять под садовые участки. Что там? происходит на самом деле. Там проходит трасса э, Марко Азии, Европа-Азия. А там э, есть водовод, который снабжает первомайку. И э, общественные говорит о том, что сейчас нельзя задействовать этот, этот проект. И еще один вопрос сразу по городской среде, что увидят мясцы по завершению этого сезона. Вот Спасибо, конечно. Второй вопрос мне особенно понравился, потому что он как-то больше о позитиве говорит. Нет? Коллеги, иногда такое ощущение складывается, некоторые там издания почитают, что у нас в городе сплошная чернуха, криминал, воровство, коррупция и прочие вещи. А то, что хорошие какие-то дела делаются, мы как-то так благополучно про это умалчиваем, забываем. Я не знаю, по каким причинам. Может, просто не видим, что ли. Что касается, я не знаю, так что это может Пояснишь, какой это участок, я не совсем. Где там речь идет о переводе огородов в сады, об этом. С это да, там, где вносили, да. там, где была смена дома? Там не планированная, там идет зона на залог, там, где люди да, санкционные. Да, да, да. да, да, а в настоящее да. время у нас в местомотрении, да, да. поэтому о дальнейшей судьбе как не мы, ну, мы я считаю, насколько я помню, значит, этот вопрос не выносился на собрание скорее всего, не будет вынесен. Взяли под огороды, будьте добры, репку садите. По городской среде вчера под председателем Бориса Дубровского прошло очередное заседание рабочей группы которая сформирована в рамках реализации партийного проекта формирования современной городской среды она была сформирована распоряжением губернатора еще в начале текущего года в речь шла о анализе текущей ситуации по исполнению всех мероприятий которые в рамках этой программы мы осуществляются и о перспективе ее этой программы развития на 18 и последующие годы. Ну, довольно такое плодотворное совещание прошло на протяжении там, полутора часов конструктивный разговор, присутствовали представители общественности. Я думаю, что в средствах массовой информации это уже прошло, да? Если коротко сказать, примите к городу МИАС, значит, у нас сегодня по состоянию на срез делали на какое число? На 1 сентября, наверное, да? 25. -е. На 25 августа 58% освоения, то есть степень готовности это выше областного процента. Значит, объекты, которые ремонтируются в городе, ну, я думаю, что вы их все знаете не хуже меня, потому что мы довольно часто вместе с вами и с общественниками эти объекты посещаем, смотрим ход выполнения работ, качество выполнения работ. Этот момент принципиален, потому что от этого зависит перспектива и объем денежных средств, которые мы получим на 2018 год. Параллельно ведется работа по формированию очередного пула проектов по ремонту внутри дворовых территорий, которые будут уже в 2018 году включены в план выполнения работ. Ну и, сами видите, у нас центральная площадь преобразилась преображается. Я полагаю, что... В течение там, ближайших 10-12 дней здесь будет поставлена финальная точка и а, площадь перед администрацией, она у нас место... И ну, соответственно, да, подступы к нашему памятнику приобретут все-таки надлежащий, достойный внешний вид. Работаем в режиме постоянного мониторинга. Ну, я, конечно, сам... Стараюсь минимум раз в неделю выезжать и смотреть, а если получается чаще, там, два-три раза проехать по дворам, посмотреть качество выполнения работ, поговорить с жителями, поговорить с общественниками, с представителями управляющих компаний, подрядных организаций, что это, как это, насколько они важность и значимость этого проекта понимают. На этот год у нас задача по парку Урфо все-таки закончить там обрезку деревьев, вывести все то, что будет обрезано, и восстановить освещение. В, будущий, в будущем году мы уже будем включать, причем мы это делаем, без использования бюджетных средств, то есть это либо волонтеры, либо спонсоры, либо просто участники этого проекта, с тем, чтобы в будущий год, проведя подготовительные работы, осметив все необходимые виды работ, которые нужно будет там сделать, чтобы вот ту картинку получить, которая в эскизном проекте была у нас представлена, будем включать его уже на будущий год реализацию. Владимир Анатольевич, что из отметины активные жители, которые по городской среде сотрудничают с нами, помогают отслеживать ход выполнения работы? Я полагаю, качество. что представители средств массовой информации, это даже не хуже нас с вами знают, по той простой причине, что и изначально, когда процесс этот запускался, первое, на что делался акцент, это на вовлечение жителей города, жителей тех конкретных дворов, которые в программу «Долгоество» попали. Это важно вот сейчас, может быть, Александр Александрович еще подскажет, сколько на данный момент, на будущий год заявок уже поступило На сегодняшний день на 100% отработанных в соответствии с теми нормативными документами, которые на официальном сайте администрации подвешены, отработано порядка 120 заявок. Мы продолжаем прием заявок, потому что стоит задача программу сформировать не только на 2018 год, а на 2018 и 2022 год. Цель этой задачи чтобы к 2022 году 100% общественных территорий, 100% многоквартирных домов, дворов, ну и там многоквартирных, дворов, дворов, дворов, многоквартирных дворов, дворов, дворов, дворов, дворов, многоквартирных домов, в том числе там даже формирование комфортной городской среды подразумевает под собой наведение порядка и в индивидуальных домовладениях, Задача стоит эту программу грамотно сформировать, чтобы к 2022 году каждый житель Миасского городского округа оценил на себе ту заботу нашего государства, которая оказывает нам путем реализации программы формирования комфортной городской среды. Спасибо, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья такой вопрос. Вот сейчас вы, ваши подчиненные, говорите о том, что виновных нужно наказывать, что нужно привлекать к ответственности, в том числе тех, кто ответственен за сделки с землей. Вот. И тех, кто нарушает в рамках земельных отношений, в частности. И тут же мы видим, как буквально месяц назад администрация в прощает одному из предпринимателей, Рубцовой, эту же самую схему, которую только что описали ваши сотрудники. Прокомментируйте, пожалуйста. Она не прощает, а подписывает мировое соглашение с одиятием земельного участка и компенсации всех потерь. А, можете ли вы рассказать о сумме компенсации? Ну, в данном случае я в судебном процессе, честно говоря, не участвовал. Я думаю, что в а, подписании мирового соглашения там все было проговорено. Угу. И материалы будут преданы огласке. То есть не виновные нет. здесь наказаны в данном случае не будут. Показан, виновник уже. Э... Да статья не рементирующая. Да, то есть она Наказан его. чиновник. То есть э, да чиновники, чиновники наказаны? Да по А, уволен. Все, прекрасно. И второй вопрос, который я не был подготовлен. А, смотрите, довольно давно идет разговор о биорезервате, природном биорезервате на территории Мянского городского. Биосферном. Биосферном, прошу прощения. Резервате. Да. да. А, который Часть, часть ОГЭК должна войти в эту схему. То есть на сегодняшний, на сегодняшний этап на каком этапе развития все это находится, потому что один из ваших сотрудников, товарищ Беляев, недавно заявлял о том, что ничего не подписано, и вроде бы как должны решать депутаты этот вопрос, но при этом мы знаем, что на совещании в администрации губернатора была звучна фраза о том, что решение депутатов не требуется. То есть на каком этапе на соглашения и будет ли это как коррелироваться с тем, как это повлияет на развитие Волгограда в целом на ваш взгляд и с теми с учетом развития тех баз, я, я, там в частности депутатом Субачевым, в частности предпринимателем Тулкуновым проекты есть и многие многие видели. То есть, как это будет с ними? Как Одно искажение? другого не исключает и не, не мешает Тургаяк. В принципе, это особо охраняемая природная территория. Это изначально, это в базе. И вот, исходя из этого, все действия вокруг озера только будут осуществляться. Биосферный резерват, создание резервата каких-то дополнительных ограничений. Тогда зачем нам нужен мясо? Он нужен не мясу, не только мясу, он нужен а в целом Челябинской области. Коль вы делаете посыл к совещанию в правительстве Челябинской области, я думаю, вы услышали там, для чего он? Ну, я хочу от вас услышать. Зачем нам нужен именно? не Челябинской области? МИАСу, зачем? Ну, как минимум, биосферный резерват, созданный на территории входящей, в да, состав получает статус территории, относящейся к памятникам ЮНЕСКО. Это статус. То есть только шильдинг? Ну не только, я думаю, что это привлечет и заинтересует, в том числе туристов, и да. НСАН. Почему нет? Это да. и... для того, что а вообще, говоря, область области... экологические проблемы решает решает на долговременной, долгосрочной основе. Как вопросы, связанные с атмосферным воздухом, так и вопросы сохранения среды обитания для нас, в том числе и для МИАСа, в том числе и для Тургей. Тем более в экологии. Это долгосрочные экологические действия, которые предпринимают прежде всего сейчас правительство Челябинской области, губернатор Челябинской области. Чего это нужно. Сохранение является? среды обитания нашей с вами, кстати сказать, в том числе и в городе МИАСа. Нет, Как это скажется на Тургейке, вы объясните. То есть, судя по словам главы, ничего не изменится, кроме нового статуса, который может привлечь. Вы неправильно комментируете, вы вот не давайте, вот что сказал глава, то сказал. Вы почему-то пытаетесь его, так сказать, интерпретировать. Есть... Сказаться, сказаться, как он должен прийти, озеро станет, грязнее. Как-то может быть будет ограничено постройки. На Я же сказал, вот основа здесь в том, что статус особо охраняемой природной территории. Вот жестче требований. Наверное, уже и не придумаешь. Если там есть э, какая-то хозяйственная рекреационная деятельность, она, если она будет продолжаться без нарушений, да, и на сегодняшний день такое правило действует, значит, она будет продолжаться. Если она будет продолжаться с нарушениями, только будет прекращена только все соответствующими структурами, в том числе областными. А, озеро сказать, надо я, сохранять. Поставлю а, жирную точку в земельном вопросе. Елена вот, Акадьевна, вы чудесно раз про схему, которую а вы поднимать следующий раз. Я понимаю, значит, ну, что вопрос не возвращаться к нему, тут поговорим, что деньги нужны. Ну, мы уже отошли значит, до этого вопроса значит, очень далеко. 6 апреля 2016 года мы направляем Геннадию а. Анатольевичу Ваську перечень из 52 земельных участков, которые были изъяты у нерубосовестных предпринимателей, которые их не использовали, с просьбой выставить на аукцион. Это был апрель 2016 -го года. Проходит полтора года. Ни один из этих участков на аукционе мы не нашли. Зато 12 участков были продлены длины арендой вот по той схеме, которую рассказывал Елена Академия. Вопрос. Что за полтора года помешало выставить участки на торги и почему эта схема от когда, как бы граждан сказал, цены ждем, процветает у нас мясо. Выставьте на торги, пусть предприниматель заберет эту землю. Только не надо говорить, что мы оценку не могли провести за полтора года. У вас было все. Да спал, Валерий, счет, а у вас, у вас тоже было. было все. Я поняла ваш вопрос. Вы где? Нет, ответ. Да, нет, я нет. буду, нет, наверное, нет. отвечать. А Но ну... ну, дело в том, что э, вот здесь, э, в актах проверки контрольно-счетной палаты, я предлагаю вам, Станислав Анатольевич, ознакомиться, и свою фамилию вы достаточно часто Валерий. увидите. Валерий, Валерий, прошу прощения. Валерий. Вы достаточно часто увидите, так же, как... Фамилию других руководителей муниципалитета, которые были до того Достаточно часто мелькает, я могу сказать, даже в 90% случаев, наверное Те, которые сегодня контрольно-счетной палаты озвучены Что касается выставления на торги участков Вы вот говорите, а почему вы не выставили, да? С каждым участком вот. идет персональная работа. Можно такое назначение, не можно такое назначение. И вот так больно заявляю, что вы не выстрелили наверное, не совсем корректно. Вы, как бывший глава администрации, должны это понимать. У меня все. Точки расставили. Спасибо большое за. Пожалуйста, Максим Куманов, мягкий рабочий. Хотел бы немножко на другую тему задать вопрос по проблеме обманутых дольщиков. Первый вопрос, как решается вопрос мяси. Какие сроки он примерно хотя бы ориентировочно будет решен, когда люди наконец получат свое жилье, за которое они заплатили деньги? И второй вопрос по городскому парку. Долгое время просто просто висит. Вроде были какие-то подвижки вырешены, а как сейчас обстоит? По обману приборщика. Ну, так, через час 15 у нас состоится очередной... Совещания, переговоры с представителями компании, точнее сказать, с генеральным директором ныне действующей компании «Проминвест» ЖИК и и э, обманутыми дольщиками этой компании. Если вы мониторите ситуацию, то, наверное, видели, что один дом под строительным номером 15 совместными усилиями, всеми правдами и неправдами в эксплуатацию введен. Сейчас по этой же схеме мы двигаемся в части дома со строительным номером 6. И есть высокая степень вероятности, что в текущем году разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта тоже будет подписано. За этой компанией значится еще два дома. Дом номер 4, строительный номер. Это только свайное поле пока. Там 9 обманутых э, дольщиков и э, дом э, со строительным номером 16 половиной этажа район Комарова там по моему 170 память, не изменяет дольщиков по 9 э, дольщикам из 4 дома ведется работа господином Клинкиным на предмет того чтобы их расселить либо во введенном 15 либо в, в, в, в том который будет введен в шестом относительно э, 16 дома и по 9 человекам я думаю там проблема в этом году тоже будет решена все, движение есть и оно такое позитивное по э, 16 дому здесь ситуация сложная э, пытается привлечь инвестора нынешний застройщик э, Рассматриваем все возможные варианты, вплоть до, быть может, реализации той части имущества, которая высводится после залога в сберегательном банке. Там схема тоже не очень простая. Могу сказать только одно примитивное к этому. Есть сегодня вполне конкретное лицо, которое заинтересовано не меньше, а больше даже, чем муниципалитет, в том, чтобы вопросы вот по этим оставшимся домам, ну, по большому счету, подумали решить. Еще раз повторю, по э, шестому там сомнения не вызывает, по четвертому я думаю вопросов тоже больших не будет, 16, э, мы подготовим, я полагаю, до конца месяца этого э, все-таки какой-то план график действий застройщика, с которого будет понятно, что ожидать и когда ожидать. Что касается компании Аркона то здесь вот та самая схема, которую мы очень долго согласовывали, очень долго ее проговаривали. Все-таки компания Феникс Гранд подписала земельный участок, торгов они забрали. Сегодня ведется проектирование первого дома и решаются вопросы тех присоединений, потому что они тоже стоят денег, безусловно, да. Любая новая проблема, связанная с вложением денежных средств, она естественно отражается на экономике, которая по итогам ввода в эксплуатацию жилого дома. Получается или не получается, а коль скоро застройщик, который сегодня вот у нас есть, компания «Феникс Грант», это компания, в общем-то, коммерческая, строительная, и у них самая-то главная задача – извлечение прибыли, а не решение чьих-то проблем и вопросов. Здесь очень так сказать, трепетно. Работаем, согласовывая каждый шаг, принимая во внимание все возможные варианты развития событий, как позитивные, так и негативные, для того, чтобы их снять, минимизировать, ну и, соответственно, все-таки приступить к реализации тех намерений, которые в соглашении о сотрудничестве с устройством у нас подписаны. Здесь в постоянном, что называется, ежедневном режиме мониторинга находится. Так, Парк. По -парк. Парк. По парку. Я встретился... Буквально пол две недели назад в город Заторости специально выезжал с хозяином того здания, сооружения, которое уже здание, сооружения не назовешь, значит, в парке, в нашем парке. Мы договорились, что после прибытия его из отпуска встречу проведем на нашей, на Миасской земле, на самом объекте. Посмотрим возможные варианты развития событий, то есть будет он строить, э, делать тот объект, под который выкупал в свое время это здание, не будет он его делать. Есть, вот, я полагаю, что по итогам этой встречи у нас будет, э, по большому счету, понятна дальнейшая судьба парка. На мой взгляд, парк должен быть, и сегодня, по большому счету, это одно из тех же самых направлений про которую мы говорим, формирование современной городской среды. У нас хороший город, большой город, но по большому счету нет а, ни одного парка. Ну, и с первой проблемой, и в общем -то, с набережными тоже. То есть, если мы придем к пониманию по судьбе здания по намерениям собственника сегодняшнего. Исходя из этого, будем строить планы уже на будущий год. Может быть, еще раз повторю, в том числе и с использованием средств, которые получим под программу формирования городской среды. У нас с вами лимит времени. Кто еще не задавал? Вот, пожалуйста, сейчас метро и Оксана, последний вопрос. Ну, Хочется немного вернуть к самому началу, когда Валерьевич сказал о дежаве. И хотелось бы все-таки задать вопросы, которые обычно задают на пресс конференции о судьбе, будет ли у нас ледовый дворец, э, будет ли у нас триют. Ну, от тебя хотелось бы вопрос задать о этноме к Сансанычу о э, ходе капитального ремонта, который осуществляется у нас в городе. Капитального ремонта чего? Домов очевидно. Капитального ремонта? На полотенцельных домах. Что касается Ледового дворца, мы, к сожалению, до сих пор находимся в стадии судебного разбирательства с арендатором земельных участков. Естественно, поль скоро они у нас обременены, мы с ними никаких действий предпринимать не можем. Но я полагаю, что вы, опять же, анализируя ситуацию, которая у нас происходит, сейчас на стадионе центральный, на стадионе Труд у нас очень много работ проводится, да? по его приведению в надлежащий вид так вот одно из направлений работы там в этом году будет поставлен над существующей хоккейной коробкой ангарный купол он конечно не даст возможности круглогодично тренироваться нашим мальчишкам и девчонкам но период тренировок удлинит. Это это вас немного. Как раз в этом номере мы спрашивали у жителей и встретилась нам на улице мама одного из юных хоккеистов, которая сказала, не будет ли это напрасной тратой денег, не лучше ли эти деньги уже вкладывать в строительство хотя бы маленького Литового дворца? Ну это будет очень маленький ледовый дворец, потому что цена вопроса по этому куполу 7 миллионов рублей там с небольшими подготовительными работами и дополнениями. Это не будет напрасной тратой денег, потому что в любом случае, я вас уверяю, этот объект будет востребован и тогда, когда э, даст Бог на э, территории Мятского городского оборудования Ледового появится. Что касается приюта для э, бездомных животных, э, у нас по-моему на понедельник, уже переносится, к сожалению, не в первый раз, но я думаю, что в понедельник мы все-таки э, встречу проведем с инициаторами и э, с представителями созданного оно по защите безнадзорных животных нашли причем уже предварительно даже согласовали там с обеими сторонами, мы все-таки место где вполне вероятно мы его разместим и полагаю задача тоже будет решена на следующий год бюджет будет заложена сумма для того чтобы реализовать проект уже готовый. и как все на вашем вопросе ну, давайте сначала. Нет, сначала не сейчас надо. Сейчас работаем с земли может быть. Капитальным ремонтом на квартирных домах в связи с, де, с изменениями действующего законодательства у нас занимается фонд региональный оператор капитального ремонта на квартирных домах. На, 2016 год, на 2017 год объем ассигнований тех саккумулированных денежных средств региональным оператором по Миаскому городскому округу составил порядка 380 миллионов. На эти 380 миллионов по программе капитального ремонта 2017 года, по всем многоквартирным домам, региональным операторам сделана проектно-сметная документация, и она прошла государственную экспертизу. Значит, торговые процедуры, торговые процедуры, если мне память не изменяет, региональный оператор смог выполнить порядка только 130 миллионов по мяскому городскому округу. В настоящий момент региональный оператор виды работ также продолжает торговать и также ну, продолжает это их запускать. Значит, по нашим предложениям и пожеланиям, достаточно серьезным, Вадим Борис Борисов. Их услышал и э, в свою э, аукционную документацию, в свои договора, э, сроки выполнения работ календарным годом, в связи с тем, что это не средства бюджета, они уже не делают. То есть, когда они отторговывают срок выполнения работ 17-2018 год. Для чего это сделано? Для того, чтобы не э, наступить на те же грабли, как в предыдущем году, когда у нас в октябре месяце, на первомайке, еще до сих пор делали систему теплоснабжения. По достигнутой договоренности, ни одна система теплоснабжения, которая не сможет быть закончена до утопительного периода, начата не будет. И это на самом деле на сегодня происходит. Ну и мы надеемся, что в 2018 году те Деньги, которые саккумулированы по Минскому городскому округу, они все-таки будут направлены в нужное русло, и жители тот ремонт, за который они платят, они увидят. А жители могут надеяться, что их дома, которые в графике на определенный год, действительно получится ремонт или А это на самом деле программа капитального ремонта. Есть Кстати, пятилетний да. план. Есть пятилетний план. На есть... сайте, извините, Сасаж, на сайте регионального оператора они очень Все подробно общем, выкладывают да. информацию, и любой житель, эта информация доступна для свободного, для журналистов, для жителей, для всех. Очень подробная информация. И ну, я хочу добавить, что есть пятилетний план, есть финансовая модель, и однозначно перед региональным оператором задача стоит выполнить не только этот пятилетний план из пятилетки, а взять что-нибудь из второй пятилетки. Спасибо. У нас совсем вот время уже было Аксана и Оля Булатова. Коротенько, пожалуйста. На последней сессии депутаты рассматривали вопрос о сокращении категории любовников по школьному питанию. Насколько мне известно, депутаты не приняли этот вопрос. Однако в одной из школ города... Родителям заявили о том, что количество работников сокращено распоряжением главы города. В частности, многодетные семьи теперь не имеют право бесплат... получения бесплатного отстания. Только многодетные мало обеспечены. У вас немножко недостаёмная получается информация. В данном случае таких распоряжений глава города не дала решение. Действительно, было не принято, но оно будет доработано и будет вноситься на рассмотрение депутатов. Оксана Голова а, Геннадий Анатольевич, короткий вопрос и, наверное, короткий ответ. Какова судьба имущества, в том числе недвижимости, свидетелей ЕГО? Наверное, уже можно об этом говорить, что-то конкретное. Или пока еще не ясно? Да. Пока оно стоит на месте? Да, оно, оно стоит, за, стоит, пустует уже который месяц, что-то будет с ним происходить или это не планируешь? кстати, только мы это дело займемся, но в любом случае можем Но подрешение всех Пока процедуры еще не запущены в муниципалитете, потому что не доведены до логичного разрешения нормативно правовой акты Гроидарна, а... я спросил, готовы ли вы ответить? Благодарю всех. Спасибо.